Добрый день, Татьяна. Ну, у нас день, у вас, не знаю, вечер. Дело в том, что я давно нашла есть... Найдите ФЗ о создании пенсионного фонда. По-моему, 90-го или 91-го года. Что это действительно кредитная организация. Обычный банк. Просто он себе вывеску взял такую по ФР, чтобы сбивать с толку граждан. Это раз. Есть еще, не помню сейчас какой закон, что... Или они мне отвечали, что непосредственно над ними начальствующая организация Министерства труда и социальной защиты. То есть соцзащита как, как начисляла нам пенсии, так начисляют. Но они воруются. Воруют кто наши пенсии? Почта, соцзащита, администрация, пенсионный фонд и Сбербанк. Запомните, слово фонд, любой фонд, это сбор добровольных взносов. Мы ничего туда не должны были платить. Поэтому они нас молча перевели государственный пенсионный фонд. Все, что было в государственном накоплении, они их пенсии не считают. Устанавливают нам фиксированную выплату как мигрантам, прибывшим со штата Колорадо. Зайдите на пенсионный фонд, на этом, в раздел образцы заявлений и посмотрите, кто мы там и откуда мы прибыли. Так вот, когда заявления пишут на пенсию, люди подписывают обработку персональных данных, то они дают согласие на то, чтобы пенсионный фонд от вашего имени расписывался в электронном виде. Поэтому они за вас там ставят галочки, что вы сами требуете фиксированной выплаты, то есть пособия мигранта. Это так и есть. Я тут и прокуратуру, и МВД, и прокурор говорит, ну это ж вот не нам, это там везде. Ну то есть они мэкают-бэкают, ничего не отвечают толком вот и в этот как его у нас три вида пенсии: социальная, страховая и трудовая. эти нам с наших взносов, которые они инвестируют на торги выставляют андеррайтингом занимается пенсионный фонд. а нам от этого не сто процентов выделяют, а 6% со страховых пенсий, которые они там инвестируют во внешэконом а он до сих пор внешэкономбанк СССР, мне так и ответил наш краевой фонд. Два портфеля. Но эта информация закрытая, якобы. Нормально. Я им права не давала. Вот. А трудовая где? А где соци... социальная пенсия? Поэтому надо в запрос сделать пенсионный фонд. Кем вы являетесь? Пенсионером или застрахованным лицом? Это раз. Потом какую пенсию они вам начисляют, откуда найдет. Есть федеральная, региональная и местная пенсия. Вот, задавайте вопросы. И то же самое в соцзащиту, просто шапочку меняйте. На соцзащиту наезжайте, потому что с бюджета я уже говорила прокурору, что пенсии нам выплачиваются Советским Союзом до сих пор через Объединенный пенсионный фонд при ООН. СССР там полностью все оплатил Но они у нас разворовывают Эти пенсии с, пенси... с объединенного пенсионного фонда при ООН Поступают на счет 829 Откуда уже распределяются Но они тут вот с этими бибариками Они конвертацию проводят Ну и дурят нас один к одному дают Если у нас в счетах золотой советский рубль Они нам выдают бумажку резаную К тому же Минимальная пенсия, которая идет через ООН, минимальная, там три вида пенсии, то есть 70, сейчас скажу, 40, минимальная там, по-моему, 36 рублей, 72 и 132, по-моему, ну вот какая из них, где, это не знаю, вот все вместе, 210 советских рублей, это минимальная пенсия, которую сейчас нам выплачивают. Так вот я ее, когда, так как эти билеты Банка России не, не, не деноминированы, а модифицированы, нам только зрительно убрали три нуля, а номинал купюры остался прежний. То есть не 50 рублей, а 50 тысяч, не 100 рублей, а 100 тысяч. Вот поэтому вас везде принуждают платить именно по 643 коду. Это для банков знак, что надо взять с тремя нулями. Они так и проходят по счетам. А потом еще, если вы зайдете на котировки металлов, по ОМС это в, каждом, в каждой области в крае свое. Ну, вот у нас по Краснодарскому краю сейчас 1 грамм золота стоит на билеты Банка России, то есть их около 4000 То есть вы берете сумму, умножаете на тысячу, так как 3 нуля спрятали, просто зрительно номинал остался, и умножаете еще примерно на 4000 Так вот минимальная пенсия сейчас должна выплачиваться нам около миллиона рублей. Ну там 900 чем-то тысяч бибариков. Понимаете? Вот народ у нас не знает. Действует положение. Я запрашивала свой пенсионный фонд еще до того, как оформляла. Какое законодательство применяется при назначении и оформлении пенсии? Законодательство из СССР действует в полном объеме. Есть у меня письменные ответы. Я начала этот под, вот поэтому пенсионный фонд. Ну, местные уровни, они, может быть, не в курсе, там краевой, а Центральный пенсионный плюс они воруют наши морские, 135 этих фунтов стерлингов, там что-то 12 тысяч с копейками. Почему вот это вот они сейчас биржи труда и выплачивают этим? Даже пенсионер может стать на биржу и будет получать эти 12 с чем-то. Но они, видите, как все камуфлируют, всем подряд они не дают, хотя должны. Вот. Соцпайек, 44 рубля ежемесячно, тоже воруется. Мобилизационный бюджет формируется, и все это делается через пенсионный фонд. Воруются деньги. Что такое ОМС? Если нам подсунули вот эти обязательное медицинское страхование, якобы называется. Нет, это неправильно. ОМС это обезличенные металлические счета. Почему металлические? Потому что деньги бывают серебро и золото. На нас, на всех, граждан СССР, открыты металлические счета в полевых учреждениях Госбанка СССР. Почему военно-политические, полевые, потому что у нас военное положение в стране с 1941 -го года его никто не снял, и ГГЧП в первом году, когда Ельцин захватил власть. Оно применяется, действует, поэтому они и ФЗ выпускают о чрезвычайном положении формируют мобилизационный бюджет, опять же, воруют. Ну, то есть, это как во время войны были продуктовые карточки поняли да ну вот менты и вояки они получали паек но ну, так как в шестнадцатом году эрефи ликвидирована у них забрали и полиса у МС, у сусиловиков и соц паек вот этот вот пайковое удовольствие которое они в виде получали а наш паек с 90 -го года разворовывается вот на билеты банка россии это в месяц 130 тысяч билетов банка россии на каждого плотно и на ребенка тоже вот там еще есть 73-й ФЗ, 87-й, так там все прописано. Сколько килограммов, каких продуктов, порошки, мыло, проезд бесплатный. И вся коммуналка расписана на 12 месяцев, что у нас все оплачено. Поэтому и квиточки у нас все в виде добровольных взносов. Поэтому счета коммерческие для добровольных пожертвований открыты. Потому что ни один банк, ни почта, никто не имеет права принимать коммунальные, например, платежи. Только казначейство. Ну, а как они будут? Так вот, в квитанции, если посмотрите, есть расчетный счет коммерческий, куда вы непосредственно начальнику какой-то коммерческой службы вы оплачиваете в карман, который идут через офшоры, он там наваривается. И есть лицевой счет. Вот этот лицевой счет открывается в казначействе. И вот эти все ресурсники, они заключаются в администрацией договор. Да, денег они не видят, они не понимают администрации, что я у них прошу, требую. Потому что с федерального бюджета, вот эти межбюджетные трансверты, субвинции, дотации, субсидии, они идут через ООН. Там есть такая касса. Прямую, поэтому правительство России Российской Федерации постановление выносит о межбюджетных трансвертах. И там формируется бюджет. Почему говорят, там, например, на 2020 год и с плановым переходом 2021-2022 год. Вот там все на три года они Прям на счета падают. Я четыре года не плачу за коммуналку. Есть ГИС ЖКХ. Я зашла, там вбивается счет. Пишут, долгов нет, Обратитесь в свою компанию. Понимаете, о чем я говорю. Потому что в ГИС все оплачено и не даст. Можете обратиться в МФЦ со своей платежкой, прийти и сказать, дайте, пожалуйста, мне справочку о моей задолженности, если вы не платите или не заплатите один месяц. Они вам скажут, у вас долгов нет, пойдите в компанию, разберитесь. Вот вам весь лохотрон, то же самое с пенсиями, долбите соцзащиту, администрацию, потому что через бюджет это все проходит, казначейские счета, все они прекрасно знают, и на пенсию, вот они даже сейчас вот, которые оформляют, я их не бланки смотрела, вот они требуют кучу подтверждений, справок, потом говорят, ой, тут печать не просматривается. Ну, люди вот с ближнего зарубежья не могут запросить, например, архивы не дают, где-то сгорели. Там ничего не надо, они оформляют так же, как в советское время. Наличие трудовой, которую они копию снимают, что там по записям, и справка о зарплате. Больше ничего им не надо, это они специально делают, чтобы... А Оформляют они также зарплатные справки предоставляете по трудовым книжкам и остальная пенсия воруется, понимаете, как у них такой так, лохотрон? Ну вот от меня уже на, на ключ закрываются, когда я подхожу, у них там паника или свет вырубают, говорит у нас ничего не работает. Ну вот с полицией заставляют открывать кабинет там, начальника, чтобы меня кто-то принял. То есть они уже не знают куда деться все с моими запросами, требованиями, и все прочим. Так что действуйте, все правильно. Более того, там я кучу документов взяла, вот у них справки, бланки, образцы. Когда они подсовывают вам на бумажном носителе одно, а в электронную базу идет совсем другое. Там есть бланки, образцы, заявления, это которые вам подсовывают. И есть такие же, например, бланки, образцы, заявления, в скобках, образец. Это для них, и теперь посмотрите то и то, откройте и посмотрите, как они заполняют. То есть у них там есть, где мы сами просим освидетельствовать наш каждый год на, де, на недееспособность. То есть у нас есть опекун. Поэтому когда вот поч, с почтой вам приносят квиточек на, ну, на пенсию, там написано по доверенности. Вот это все надо зачеркивать буквой Z перечеркнутой. Понимаете, это морское право. Они вписывают туда опекуна, кто получает остальные деньги. И я вот специально сделала доставку на дом, и я Пишу, получила прописью такую-то сумму в билетах Банка России, нигде не пишу рубли. Ну, молчат уже, принимают. Сначала этот, и подпись не ставлю, я пишу, просто Наталья. Или пишу, нет, не получила. Они говорят, а что? Я говорю, я так расписываюсь. Это ваше авторское право, вы, интеллектуальная собственность, ваша подпись, можете писать, что хотите. Я им говорю, я могу чертика нарисовать. Но они уже угомонились доходчиво им объяснила, даже полиция когда приехала, они говорят, это ее подпись как хочет а вот вы написали, не получила ну, я говорю, я могу потребовать, я не получила денег я получила билеты Банка России я вам тут указала, что я получила ну вот так вот, гербаньте их почта тоже в сговоре и подавайте пенсия, пенсию, спрашивайте кем вы являетесь в соцзащите, где моя трудовая, социальная, страховая пенсия Долбите и пенсионные, администрацию параллельно. Просто шапки меняйте. Заявление может быть в одну, одинаково.